Это очень. Мухомор делает вас сильным. Понимаете? Вы когда вот э, сидите, например, зачморенный, задроченный и без аватарки и без имени, когда ты начинаешь мухомор, мухомором микродозиться, ты думаешь: да пошли вы все нахуй, блядь, какой я без ватарки? Почему я должен быть чумом, блядь, которая может вообще себе позволить, блядь, сидеть под лавкой и жрать говно, блядь. И, и, и вот и мухомор говорит: давай всех нахуй пошлем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 с мега уважением отношусь и поэтому и поэтому э, рекомендую вот но треповать на мухоморе только прям при привязанными и, и с этими ситерами вот если вы такой э, мощный и это самое прокачанный физически вам нужно э, три три если вы хотите там например 20 25 30 грамм мухомора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 Вот. Поэтому э, вы как бы это самое. Не шалите. Рабам нельзя. Вот. У меня, видите, тут целая библиотека. Я, я сейчас это очень глубоко изучаю, скажем так. Лина пишет, дедушка болел онкологией, бабушка нажарила мухоморов, чтобы не мучился. Дед съел.